Приветствую всех подписчиков гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре новый майнер по заработку Dogecoin монет. Это, друзья, высокодоходный хайп. Так как очень высокий процент. Но тем не менее нам дают здесь зарабатывать абсолютно без вложений. Так как при процент здесь 25% в день. И бонус дают нам 5 монет. Называется rd2x.com Ну и регистрация здесь вот такая простейшая. Вводим адрес кошелька и кликаем старт. И по кошельку будем заходить. Вот. 5 монет. Вот эти бонусные. И вот у меня майнится монетка. Здесь вот эти транзакции. Депозит. Вывод. Как бы профит идет. на ну, все такое. И здесь все простенько. Абсолютно без вложений. Минималка на вывод здесь всего один Doggy Coin. Значит. Вот здесь колесико. Мы кликаем здесь что? Депозит. Вывод. Реферальная программа. Вопросы, ответы. Выход. Значит, депозит. Здесь один Dogecoin Минимальный депозит. И вот на этот адрес нужно скопировать, переслать монеты. Я закину 5 монет без фанатизма, так как я сказал что это высокодоходный хайп. и Как он будет работать, я понятия не имею. Но мой пригласитель мне показал скрин вывода, платит инстантом. Так что я зашла. Кликаю «Отправить». Я вставляю сюда вот этот адрес. Сюда количество монет. Я отправлю вот пять монет. Потому что проверяю адрес. И кликаю. Кликаю я чего тут? Так, отправить вот сент. Отправляю. Окей. Все, мои монеты я отправила, депонировала. Ну теперь будем ждать. Ага, и сразу обратите внимание, у меня уже стало 10 монет. Так, далее что? Вывод вкладочка, минимальный вывод, одна монета. Это я уже запишу по вывод, видео по выводу завтра. Сюда будем кликать и выводить. Далее опять сюда нажимаем. Находится наша реферальная ссылочка. Ну и все. Что здесь еще такого? Больше здесь ничего такого нет. Вопросы ответы. Вот. Минимум вывод 1 дуги коин. Комиссия 0. Профит ежедневно 25%. процентов. Так. 8 дней план, что ну, реферальная программа 10 процентов, ну и все такое. Вот, так. вот такой простенький майнер. Работайте абсолютно без вложения. Набирайте один тоги коин, кто захочет, и ставьте на вывод. Ну а я же по выводу, наверное, завтра должна же буду набрать минималку на вывод.